Сябры, хотел бы звернуться до вас с теми же самыми словами, которые лекары. лекарь, оставайтесь дома, чтобы им было меньше работы. Безусловно, то, что мы сейчас можем сделать для нашей системы охоты здоровья, это, как мага позднее тратить до лекаров, потому что они будут просто перегружены той, тем потоком людей, которые должны держать помощь. Как вы видите, мы сейчас собираем и это достаточно шмат людей, которые откликнулись до нас. Мы собрали уже больше 20 тысяч респираторов, передали их у шпитали, и эта праца протягивается. Я, как правооборонца, лечу, что мы так само повинны это делать, и как правооборонцы, право на охову здоровья человека, и оно так само право человека. И наше право повинно быть оборонено. Когда у нас есть возможность, как в гражданской включиться в этот процесс, то это вельми добро. И я устешен тем, какую колоссальную допомогу, какую колоссальную подтверждение зараз наша компания оттрымливая. и дякую вам великий за все Записывайтесь волонтерами пероличивайте сроки на наши рахунки и еще одна вельми такая мощная пропанова коли вы башите что вы э, можете, чем-то да помочь ее с некие свободные гроши. Просто пойдите у э, гипер, т.е. у булавничей некий маркет и купите там э, респираторы, когда вы их знаете? Класс обороны FFP2, FFP3. Кали не знаете респираторов, Просто купите костюмы э, специальные, какие используются для покраски или для некой прации. Эти костюмы хоть немного, троху, могут оборонить наших докторов. Подойдите у любую абсолютно станцию, подстанцию с худкой допомоги а, и передайте их этой сродки, бо допомога потребная по всюль и не доход сродков индивидуальной обороны лекаров по всей краине. Дякую великие и застаемся на Союзе.